Рад всех приветствовать и сегодня я хотел вам продолжить серию видео топ 5 и сегодня я буду рассматривать топ 5 брокеров России. Конечно я не буду только 5 ограничиваться, будем больше охватывать, но на самом деле брокеров, которые бы отлично подошли большинству трейдеров, их не так много. Я буду делиться своим опытом и опытом других своих коллег, с которыми я работал, который работал через мои, как бы руки прошли огромное количество брокеров, я оказывал тех поддержку и могу не понаслышке сказать, какие брокеры лучше, какие хуже, каких есть смысл открывать, а какие нужно исключить из своего списка. Но давайте все по порядку начнем. И давайте начнем, конечно, с критериев, критериев по которым мы будем выбирать брокер. Первый важнейший критерий все-таки это надежность брокера. Если вы будете заниматься, в частности, спекуляцией, то у вас будут свободные деньги лежать на счету. И важно, чтобы эти деньги, конечно, не пропали, чтобы они, вы их всегда могли забрать. Но есть надежность брокера, это важно. Есть другой вариант, когда вы инвестируете в какие-то бумаги, если у вас куплены какие-то акции, Газпром, Сбербанка, неважно, то в данном случае, конечно, уже какой у вас брокер, совершенно не имеет значения, потому что даже банкротство брокера уже на ваши средства не повлияет, если они находятся в акциях, в облигациях, Тут главное, чтобы компания не обанкротилась, в которой ваши бумаги находятся. Итак, первое, надежность. Второе, это какие терминалы использует брокер. Ну, для моей деятельности необходимо, и я рекомендую все-таки придерживаться и открывать там, у тех брокеров, у которых есть терминал Quick, самый распространенный терминал в России. Мне также важен терминал MetaTrader 5, и поэтому при наличии MetaTrader 5 у трех брокеров. Это компания Finan, компания БКС и компания Открытие, которую я на текущий момент знаю. Кстати, ссылки, кстати, на все эти три компании, на открытие счета в них есть в описании к видео, поэтому можете прям по ним перейти, если кто-то еще не имеет счета и задумался всерьез о трейдинге. Наличие собственного терминала у компании, оно, конечно, хорошо. Ну вот, э, очень хороший терминал есть Транзак у компании Финам. Но у них же, кстати, есть и Квик. Терминал Транзак я не имел дела в прямую, но видел и знаю, что терминал это очень хороший. Некоторых компаний, как Тинькоф, есть только собственный терминал, они не предоставляют доступ ни к Вику, ни к МТ-5. Это вот меня немножко пока отталкивает, но хотя у, у компании э, Тинькоф я планирую открыть счет, обязательно открою. Э, там единственное, нужно э, побольше завести сразу средств, тогда будет повыгоднее тарифы следующее что важно для меня возможность бесплатно открывать субсчета и для некоторых важны единые счета единые счета удобно когда вы хотите вести учет не заморачиваться где у вас деньги на срочной секции на валютный на фондовый то есть у вас единый счет и с него вы можете на любой площадке на санкт-петербург покупать и у вас брокер сам будет считать сколько денег там вы ну на какую сумму вы можете открыть счет сколько у вас всего денег то есть вам не надо с этим заморачиваться. Для меня единые счета не подходят, хотя у меня есть единый счет в компании Финам. Не подходит, потому что я работаю часто, постоянно открывая опционные позиции, а единые счета не поддерживают опционные позиции. Следующий важный шаг, и для вас это будет немаловажно, это качество техподдержки. Качество техподдержки. Потому что вы поначалу, особенно если у вас опыта мало, будете обращаться в службу техподдержки и хотелось бы, чтобы отвечали быстро, чтобы отвечали э, э, качественно. Это я уже понимаю, э, где меня хотят, э, где... Э, Колл-центр, который мне отвечает, не знает чего-то, я им могу сам все напомнить и рассказать, как это должно быть. А для вас это должно быть все-таки надежные ребята, которые хотя бы знают э, азы э, брокерской деятельности. Поэтому следующий, это доступ к различным площадкам. Но тут вы должны э, определиться, где вы будете все-таки торговать. Ну, очень много торгуют вот на срочной секции, на фонды. В последнее время популярна биржа Санкт-Петербург. И не все брокеры, в частности, брокер Сбербанк, насколько я знаю на текущий момент, не предоставляет доступ к бирже Санкт-Петербург. Для некоторых это такой негативный фактор. Выгодные тарифы. Раньше я ставил их на первое место. И действительно хороший тариф который подходит под ваш счет, под ваш размер активов. Это важно. Но на текущий момент я считаю, что это не основной при выборе брокера, потому что тарифы меняются, меняются кардинально. И, например, у меня был прекрасный тариф э, вот, брокера открытий. а сейчас они сделали совершенно другую сетку, с архивных всех старых тарифов меня перевели. И я даже не знаю, сейчас придется, наверное, либо два счета брокера открытия открывать, либо переходить другому брокеру, потому что э, для фондовой секции тариф удобный один, а для срочной секции удобный тариф другой. И вот такая дилемма, что выбрать, какую золотую середину. Поэтому по тарифам будьте осторожны, брокера их меняют. И я вам скажу честно, что приблизительно все тарифы будут у брокеров одинаковы, Они будут у одного повысил, значит другой повысится. И вот, например, я всегда сравниваю открытие БКС. И всегда в открытии чуть-чуть выгоднее, чуть-чуть дешевле тарифы получается, чем в БКС. Ну вот сколько вот. Uh, уже 11 лет я брокер открытия, и лет 12 или 13, наверное, в ВКС. Uh, тарифы всегда в открытии чуть-чуть лучше. Удобный личный кабинет. Для некоторых это важный фактор, для меня практически не важный, потому что я личным кабинетом пользуюсь очень редко. Иногда раз в полгода, иногда и в год захожу туда. Ну, что-то там сделать какие-то, подписать заявки, там подтвердить свои паспортные данные. Ну, посмотреть отчеты. Ну, кстати, вот личный кабинет БКС мне не нравится до сих пор. Я не научился в нем адекватно работать. Каждый раз приходится звонить в техподдержку. Вот такие критерии, по которым э, мы сейчас с вами попробуем отобрать и посмотреть, какие брокера лучше. Не забывайте ставить лайки, если вам это видео понравится. И я буду, похоже, видео продолжать делать дальше. Итак, поехали. Огромное количество различных рейтингов на разных сайтах есть. Я обычно не доверяю э, другим рейтингам и решил провести все это самостоятельно, посмотреть, взять вот источник, первую информацию, первоисточник, это данные московской биржи. Октябрь 2021 года. На сайте у них есть официальные данные. Вот я их взял и по ним сейчас вот составил такие несколько табличек. И э, посмотрим мы реально рейтинги, какие брокеры большие, маленькие, кто чем занимается. Итак, давайте по количеству зарегистрированных клиентов. Здесь просто ворвался в топ за последние там, два года Тиньков. Там пять лет назад про брокер Тиньков, не ошибаюсь, его может быть вообще не было, но никто про него не слышал. Но это такая агрессивный, очень, э, агрессивная очень компания, и вот она ворвалась, обогнала даже Сбербанк. Со своими ресурсами Сбербанк остался по количеству зарегистрированных клиентов на э, московской бирже на втором месте. То есть, вот он топ э, брокеров. Третью строчку занимает ВТБ. Тоже огромные ресурсы. Но ну, если сравнивать Сбербанк и ВТБ как банк, я дам предпочтение, конечно, Сбербанк. Если сравнить их как брокерам, я дам предпочтение однозначно ВТБ. Этот как брокер ВТБ лучше Сбербанка. Но ну, текущий момент. Следующий. Альфа-банк, БКС, открытие и финанс. И фактически здесь все топ наших 5, которые я потом вам порекомендую и отберу, они здесь уже находятся. Теперь давайте посмотрим не фонды, а срочный рынок. Здесь немножко другое распределение. А здесь э, Тиньков всего лишь там на, э, получается, раз, два, три, 4, 5, на шестом месте. Э, и здесь немаловажный фактор, что у Тинькова достаточно высокие комиссии. Тиньков всегда любит собирать денег своих клиентов. Э, это неплохо, это нормально. Я тоже пользуюсь многими э, продуктами компании Тиньков. Но вот для срочного рынка, где вы можете совершать огромное количество спекулятивных операций, комиссия – важный фактор. И вот на самом деле по количеству зарегистрированных клиентов, вот смотрите, да, сейчас в Тинькове там на фондовом рынке 7 миллионов с лишним открыты. А максимальное значение для срочного рынка всего лишь миллион семьсот. И здесь лидер ВТБ. Потом Сбербанк. Ну, видимо, в купе открывал Сбербанк, счета про своим клиентам рекомендовал. БКС, открытие, Финам, Тиньков, Freedom Finance, есть вот такая компания появилась. Я про нее мало знаю, рекомендовать ее просто не могу. А теперь следующий показатель. Конечно, количество клиентов это хорошо, но а сколько, а какие обороты дают эти клиенты? И здесь, смотрите, совершенно другая компания вылезает на фондом рынке по оборотам. Это триллионы рублей. Это БК-регион. Потом, опять же, БКС. Здесь появляются вот другие крупные игроки. Ренессанс брокер, ВТБ. АТОН появился. Э, ну, АТОН сразу скажу, что это брокер для крупного капитала. Если у вас, вы открываете счет меньше, чем на 1 миллион, АТОН можете смело вычеркнуть из своего списка. Если у вас там 20-30 миллионов, рассматривайте АТОН как вариант для открытия счета. То есть это брокер для крупных клиентов. Раймфайзинг банк здесь есть. Здесь Сбербанк. Ну, здесь, видите, уже обороты намного меньше, Газпромбанк появился, ну и опять же здесь вот брокер открытия тоже присутствует. А вот по объему операций на срочном рынке появился здесь такой вот соу-капитал, иностранный брокер, ну, соответственно, вы его тоже вычеркиваете, потому что, ну, надо открывать, конечно, у российских брокеров, чтобы торговать на московской бирже и на бирже Санкт-Петербург в том числе. Тут же есть э, БКС, Финам, открытие, посмотрите, вот на срочном рынке, ВТБ, Сбербанк, Ренессанс Капитал, Freedom Finance, Алор здесь такие еще и компании появляются. Ну вот Алор я красным пометил. Есть у меня негативчик по работе именно качества серверов от этой компании. И я ее как бы вот ну, не рекомендую. Если у вас есть там счет, ну оставайтесь, если вас устраивает. Если нет, то ну, не рекомендую открывать там. Есть гораздо более интересные брокерские компании. А теперь давайте посмотрим по количеству активных клиентов. Помним, да, Тиньков открыл там 7 с лишним миллионов на фондовом рынке, а активных реально миллион 635. То есть это за октябрь кто хотя бы одну сделку совершил. То есть более там 6 миллионов не участвуют, они просто открыли счета, не участвуют вообще в торговле. Может быть, конечно, эти инвесторы какие-то долгосрочные, но все равно сделки какие-то совершать ну, раз в месяц-то нужно. Следующий по фондовому рынку смотрим ВТБ. 340 тысяч активных клиентов. Потом Сбербанк, управляющая компания, тут Альфа Капитал, Альфа-Банк, э, все как бы это вместе можно рассматривать, Альфа-банк, поменьше БКС финам открытие. А вот на срочном, срочном рынке, и вот все-таки, если вы открываете брокерский счет, все-таки, наверное, в первую очередь вот, э, будет спекулятивные операции совершать. Все-таки, если вы совершаете инвесторские там, операции, там, одну сделку в месяц, вам меньше требований к брокеру. Во-первых, ваши деньги лежат в бумагах, вам все равно, какой брокер. Во-вторых, очень здесь важно, что здесь комиссия будет, конечно, меньше играть в данном случае роль. А вот на срочном рынке, где спекуляция, где еще работа, например, с опционами, здесь комиссия и надежность брокера становится важнее. И здесь вот топ-5 это Финам, один из старейших брокеров ВТБ, Тинков открытие бкс ну, я первую я давно давно проводил когда мониторинг первый раз открывал счет 2007 2008 год я рассматриваю три компании финал бкс и открытие по моему и открыл решил что открою я в бкс на текущий момент очень мало операций по бкс у меня проходит это у меня такой второстепенный остался брокер. и на сочной рынке еще тоже вот здесь Сбербанк, Альфа-банк присутствует и здесь вот такой а, топ а, лидеров из негативных брокеров Промсвязьбанк. Огромное количество негативных отзывов по качестве работы терминала КВИК от Промсвязьбанка. А могу сказать, что это, наверное, вот один из лидеров где не нужно открывать счета. Конечно, есть брокера, я считал, встречался в свою практику, брокера, у которых там, например, всего лишь сотни клиентов. Ну, о них вообще не нужно говорить. Открывать там имеет смысл только если вы там друг или хороший знакомый директора там или учредителя вот этой маленькой брокерских компании. То есть крупный брокер это в первую очередь. И вот здесь вот зеленым как раз я выделил те брокера, которые с моей точки зрения могут претендовать на топ-5 именно для вот среднестатистического трейдера, который будет совершать активные спекулятивные операции, при этом будет и на фондовом рынке торговать и будет, хочет иметь доступ к бирже Санкт-Петербург, то есть к американским, мировым компаниям. И здесь вот топ-лидер это Финан, это ВТБ. ВТБ очень э, хорошие отзывы вот от моих знакомых, кто занимается, очень хорошие, говорят, у них личный кабинет есть, есть хорошие возможности, как качество его э, Терминал Quick, э, мне немножко, как бы небольшой минус могу напротив него поставить. У Тинькова проблема в том, что у него нет терминала Quick, нет МТ-5. И у него собственный терминал, но терминал неплохой. Но здесь повыше будут у него комиссии. Открытие. Хороший вот старый брокер. Ну, я исторически я с 2010 года с ним активно сотрудничаю. Э, не все у них прям тоже же гладко, но брокер хороший, не, можно всегда найти какие-то неплохие и комиссии, и тарифы подобрать, и банк у них, которым можно пользоваться. То есть, ну, брокер, ставлю я ему зачет. И БКС. БКС тоже просто из древних таких брокеров, если работать с ним именно вот в таком плане, как заниматься активным трейдингом, можно. Остальные брокера Сбербанк, я бы не стал бы его так рекомендовать. Альфа-банк, собственно, есть платформа, по которой много негативов. Есть терминал Quick. но у Альфа-банка за него э, вам придется платить, если вы не совершаете активные операции. И там что-то оплата около 1000 рублей, если я не ошибаюсь. ну это очень дорого для начинающих трейдеров. Есть, вот как-то так получается. И в конце давайте я приведу свой личный рейтинг. Я считаю, что вот топ-3 брокеров, ссылочки на них тоже есть в описании. Я считаю, что это брокер Открытие, брокер Финам, брокер Кредит Сервис. Кого поставить на первое место, я бы, может быть, даже поменял местами. Вот именно для начинающих, поставил Финам, а затем Открытие. Почему? Потому что у Финама это большое для меня открытие, очень хорошее качество техподдержки. Открыл там счет, я буквально... Ну, через три часа я уже торговал и завел деньги, торговал уже на реальных биржах. ну вот Единственное, финаме у меня до сих пор я не получил квал инвестора, ну это вопрос чисто технический, это не проблема, если у вас там позволяют средства или вы совершаете много операций в течение года. Есть, вот такой топ-3 и я бы оставил в их финам открытие БКС. Кому видео было полезно, не забывайте ставить лайки. Надеюсь, для тех, кто только приходит на биржевой рынок, вы сможете открыть сразу счет у надежных, хороших, проверенных брокеров. И по крайней мере, вот один пункт, что у вас за спиной э, тот брокер, на который вы можете положиться, стоит, это уже э, небольшая галочка за то, чтобы дальше продолжать учиться торговать, учиться зарабатывать и зарабатывать э, на биржевом рынке стабильно, что, собственно, само по себе очень непростое занятие. Как говорится, до встречи в биржевом стакане. До свидания.